Стеллаж складской, среднегрузовой. Используется на складах и в торговых залах для хранения и выставки товара весом от 200 до 1000 кг. Рам бывает как разборная, так и сварная, как представлено на данном стеллаже. Высота рам 2000 мм, 2500 и 3000 мм. Ее глубина 600, 800 и 1000 мм. Шаг перфорации. Шаг перфорации для зацепа на балке 50 мм. Длина яруса от 1 до 2,5 с метров. Полки или настил бывает оцинкованный или крашенный. По желанию можно также застилать фанерой. Стеллаж можно собирать как отдельно стоящий, так и в линию. Крепление к полу анкерное. Стандартный цвет стеллажа светло-серый. Также можно изготовить по размерам заканч... заказчика и покрасить по каталогу RAL.